подражание верлену где прозрачная даль Необъятна печаль и напрасно соблазны искусства, как живого не жаль разгоняется вдаль и бросается ветер на пустошь слышны звуки возни, только после мини и молчание на берег ложится до реки искани